Всем привет! Что же пришло время для нового видео про скромника? Ведь с того дня, как вышел мой первый ролик про это существо, многое поменялось. В последнее время этот персонаж из мира SCP набрал какую-то огромную популярность. Про него выходят короткометражки. Многие ютуберы сделали про него свои видео. Со скромным парнем нарисовано какое-то немыслимое число артов. Нет, на самом сайте SCP ничего особенного не изменилось. Статья про SCP-096 все еще заканчивается тем, что его хотят устранить. А наиболее популярные рассказы все еще те, где скромника уничтожают при помощи SCP-173 скульптуры. Но я знаю, что многие с этим не согласны. Вы можете считать каноничным то, что вам больше нравится. Ведь таков путь SCP. Общего канона нет. В последнем вышедшем рассказе скромника вообще скинули на солнце. Да еще и потом конец света начался из-за этого. При этом самый главный вопрос до сих пор остается невыясненным. Нет, не то, почему из более чем 5000 объектов всех интересует всего около десятка. Хотя этот вопрос тоже интересный сам по себе. Этот вопрос даже не в том, почему скромника так любят засовывать в детские видео. Самый главный вопрос вселенной – кто такой скромник и откуда он взялся? Прямого ответа на эти вопросы на сайте SCP нет. Буквально ни одной строчки текста, объясняющей откуда скромник взялся, ни на странице объекта, ни в рассказах. Однако, это не значит, что мы совсем ничего не знаем о том, откуда 96-й взялся. В этом видео я расскажу о самой популярной и наиболее обоснованной теории появления скромника. Благо, как это часто и бывает в SCP, вместо прямого ответа, ответа на сайте есть куча намеков на то, кто же такой этот скромник. И конечно же, все эти намеки в единую теорию собрали ребята с реддита. Тут все как обычно. А может просто у людей случился коллективный синдром поиска скрытых смыслов, как знать. Но для начала немного позанимаемся интернет-раскопками и посмотрим, какой объект имел номер SCP-096 до скромника. Да, на сайте до него был совершенно другой объект, и это был аномальный кондиционер, который моментально замораживал человека, прикоснувшегося к нему. При этом пострадавший оставался жив, просто жизненные процессы в его клетках начинали течь очень медленно. Так было до 2011 года, когда статью про кондиционер удалили из-за низкого рейтинга, ну или сам фонд SCP решил Уничтожить предмет, кому как больше нравится. А на его место поместили известный нам SCP-096 скромник. Объект, который замораживает, заменили на того, кого заморозили самого. Почему скромника заморозили? В короткометражке было показано, что скромника не видно через тепловизор. То есть на самом деле он имеет температуру такую же, как и окружающая среда. И это не просто так. Это прямая отсылка к той теории, о которой я собираюсь рассказать в этом видео. Вот настолько она известна, и нет, скромник это не жертва аномального кондиционера, все несколько сложнее и интереснее, хотя построить теорию на том, что скромник получился после того, как кто-то прикоснулся к аномальному кондиционеру было бы весело. Из страницы на сайте фонда мы знаем о том, что впервые Скромник появился, когда какой-то человек поехал в поход в горы и сделал там фотографию, на которой где-то вдалеке оказалось 4 разбытых пикселя. И в этих 4 пикселях было лицо Скромника. И именно это растревожило монстра и стало причиной того, что он начал свою безумную охоту. Также в статье есть эта самая фотография из цензуренное название Место действий, состоящая из 9 букв. Источник этой фотографии найти не удалось, но горные вершины на изображении больше всего похожи на Гималай, если смотреть на них со стороны горы Верест. Кстати, если написать Гималай по-английски, получится как раз те самые зацензуренные 9 букв. Итак, скромник — это практически неуязвимое человекоподобное существо, которое бродило по Гималайским горам и впервые было обнаружено где-то рядом с Эверестом. И, что самое главное, на его лицо нельзя смотреть, ведь он убивает всех, кто видел его лицо. Итак, такой на этой горе не один, кроме него там есть другое существо, которое также неуязвимо и на морду которого тоже не стоит смотреть. Я говорю об SCP-1529 «Царь горы», при этом его лицо всегда закрыто маской и очками альпиниста, потому его невозможно увидеть. Однако люди, которые пытаются рассмотреть это лицо, сходят с ума, раздеваются и замерзают на горе. Причем те, кто смотрит на SCP-1529, начинают замерзать, даже если находятся в тепле. Холод начинает пронизывать их тела изнутри. В протоколе допроса этого SCP есть один важный момент, что царь горы подошел к такому раздевшемуся человеку, к своей жертве, посмотрел ему в лицо и начал всячески мучить его, после чего предложил некий дар, дар который прекратит эти мучения. Однако этот человек только сделал вид, что принял предложение он сказал, что согласен, но когда существо подошло близко, ударил царя горы в лицо и убежал от него. Однако, статья про SCP-1529 оставляет нас с вопросом. Что бы было, если бы после того, как человек разделся и в его лицо посмотрел царь горы, он согласился принять этот дар? Да, теория о том, что такой человек и стал скромником, похоже, пришла в голову не только мне. Ведь скромник похож на голову замерзшего человека. При этом, в целом, он обладает способностями, сходными с SCP-1529. 1529. Идея о том, что SCP-096 появился именно таким образом, встречается довольно часто. Выходит, что когда-то скромник был обычным скалолазом, однако он встретил SCP-1529 на горе Эверест и под его гипнотическим действием скинул себя всю одежду и начал замерзать. Тогда царь горы посмотрел в лицо будущему скромнику и тот закричал от ужаса, но в итоге принял его дар, после чего его тело трансформировалось и он стал отвратительным монстром, который теперь впадает в ярость каждый раз, когда ему смотрят в лицо. Потому что вспоминает свою ужасную встречу с жителем горы. Но и тут все немного сложнее. Ведь скромник наоборот, на самом деле не принял этот дар. Он посмотрел в лицо царя горы и был единственным, кто сказал нет. Он выдержал все пытки этого монстра и сказал, что не принимает его дар. Ведь на самом деле дар царя горы заключается только в быстрой смерти. Он заключается в том, что SCP-1529 подходит к своей жертве и убивает ее, оставляя его замерзшее тело тело горе, но тот, кто стал скромником, отказался, и тогда царь горы сделал его неуязвимым, неуязвимым для того, чтобы он мог страдать вечно. После этого он продолжил испытывать волю скромника, преследуя его, заглядывая ему в лицо и каждый раз предлагая свой дар снова. Это объясняет то, что скромник постоянно закрывает свое лицо руками и атакует того, кто его видит, ведь из файла допроса другой выжившей жертвы становится понятно, что царя горы хоть и нельзя убить окончательно, но та физическая оболочка, в которой он может являться людям уязвимо, и что его останавливает даже вполне обычный удар в лицо. Каждый раз, когда царь горы настигал скромника, 96-й просто нападал на него и буквально разрывал его в ответ на его предложение. И похоже привычка разрывать всех, кто смотрит на его лицо, стала его постоянным свойством. На этой теории основывается еще одна, которая связывает скромника с реальным человеком. В SCP-1529 упоминается, что одной из первых жертв был Джордж Меллори, скалолаз, которому не повезло встретить царя гор. В его фотоаппарате фонд впервые нашел снимки этого монстра, но по всей видимости он не смог сопротивляться этому существу и замерз. Интересно вот тут то, что такой человек существовал в реальности. В 1924 году Джордж Меллори отправился на Эверест и пропал. То, что от него осталось, нашли только в 1999 году, о чем также написано на сайте SCP. Однако в реальности Мэлори отправился в экспедицию не один, с ним был знаменитый путешественник Эндрю Ирвин. В реальности же его тело так и не нашли, соответственно, есть теория, которая говорит, что именно он и стал скромником. Темы вересты и различных существ, связанных с ним, продолжает SCP-5140, в котором фонд обнаружил множество тел вокруг горы. Аномальная особенность этих тел заключалась в том, что их температуру невозможно поднять, их невозможно отогреть, они все равно остаются холодными. Тонкая отсылка к SCP-1529, который про царя горы, ведь его жертвы обладают именно таким свойством. Но главное в этом объекте то, что фонд выяснил что гора почти наполовину состоит из таких тел. То есть выходит, что из тех, кто не смог сопротивляться царю горы. Но SCP-096 смог. Получается, он единственный, кто смог из целой горы людей. Вот такая теория, которая показывает скромника, с одной стороны, жертвы более страшного существа, а с другой говорит нам, что он был единственным, кто не поддался его чудовищной силе и не стал частью Холодной горы. Как вам такая теория? Нравится ли она вам? Как вы относитесь к тому, что она полностью построена на намеках и каких-то совпадениях? Стоит ли авторам SCP развивать взаимосвязь этих персонажей? Или может вы знаете какие-то еще теории, связанные с SCP-096? А может даже у вас есть какая-то своя теория, напишите ее в комментариях. Всем пока!